Дорогие друзья, это Мишенька, Михаил Саватеев, мой сын. Вот, сейчас подгонит такую задачу, которая мне показалась абсолютным гробом. Вообще, я просто не мог себе представить, что такое вообще возможно. И, в общем, я начал думать, даже, может быть, и в правильном направлении, но, честно, было бы сказать, что я ее не решил. Давай. Задача. Дано огромное число. Ну или не очень огромное, но просто дано какое-то число x. Любое. Абсолютно любое число. число. Оно может быть там миллиард знаков, 10, 10, 10 и так далее. И сколько угодно. Вот. Мы выписываем его цифры. Как-нибудь. И, соответственно, <coughs> мы можем за одну итерацию делать такое действие. Мы разбиваем это число по блокам. И между этими блоками знаем, ставим знаки плюс. Например, если у нас число 999, то мы можем его оставить 999, но это бессмысленно, очевидно, разбить 99 плюс 9, 9 плюс 99, что -то, то же самое. Или 9 плюс 9 плюс 9. <сёк> вот. Любой из этих ходов это ход. Да. Значит, вот. для ход. более длинного числа, соответственно, как бы как угодно разбиваем на блоки, и, и э, вот эти оставляем как, как бы отдельные числа, да. и между ними знаки плюс. И потом... И суммируем. Мы суммируем. суммируем. Ну и ответ и вот. получаем какое-то число. Тут 108, тут 999, тут 108 опять, ну и тут 27. Это как пример просто. Вот. А потом берем вот это число, которое получилось, и проделываем с ним то же самое. И вопрос. Доказать, что любое число можно за 4 операции свести в однозначное. В цифру. В одну цифру. Любое. Пусть оно будет длиной до то Луны. Есть, например, тут мы можем написать потом 2 плюс 7. И уже. И это равно 9. И все. Мы свели однозначно. Но вот. 289 так не сведешь, да? Или 389? 289. Уже так не сведешь. Если мы возьмем 289, то там, что бы мы ни делали, нам понадобится 3 хода. Вот. И доказать, что за 4 хода можно любое. Так. Как это делать? Давайте возьмем наше число. О, стоп. Сейчас нужна пауза. Да. Потому что... На самом деле, вот, по-моему, это просто волшебство. Это магия математики. Вы берете абсолютно любое число, разбиваете его на блоке один раз, ставите плюсы. То, что получилось в результате, разбиваете на блоке второй раз, ставите плюсы. Третий раз с тем, что вышло, и на четвертый раз у вас цифра. А на входе любое число. Как? Как это может быть? В общем, пока я тут возмущаюсь и восхищаюсь, вы можете поставить на паузу и попробовать решить. Ну Правильно. это полная жесть. Кто, кто решит, тому респект. Реальный респект, настоящий. Ну я не решил, мне минут... разбор указали. но я думал, над ней долго не решил. Я думал минут 10 и тоже, в общем, я не решил, хотя у меня... Ну, ну ладно, все, я вру. Я... Короче, я не решил. Все. Поехали. Вот. Как это делать? Возьмем наше число. Ну, допустим, оно какое-то... Вот такое число. 0-0. Я там, рандомное 0 -0. число. Нули там. Угу. Вот, 4. хорошо. У тебя вот. в нули хорошем месте. И разобьем его на блоке по 4: Раз блок, два, блок, три и так далее. И давайте сделаем так. Если вот тут мы должны были разбить раз на блоке по 4, у нас вот этот блок должен был начинаться с нулей. Но мы так делать не будем. И Это мы все нули не присоединим. Так? Не, я тогда не Я не а. буду так делать. Ну ладно. А, и мы все нули присоединим как бы к вот этому блоку. В добавочку. А -а -а. вот. У нас получится в каждом блоке не больше, чем 4 значащие цифры. А остальные нули на конце. Вот. Ну и, соответственно, в конце у нас будет блок, может быть, меньше, чем из четырех остаточек, но это не важно. Вот. А теперь заметим, что каждый из этих блоков, в каждом из этих блоков э число как минимум 1000 Просто потому что оно начинается не с нуля. И в нем хотя бы 4 знака. Вот. Теперь заметим. Что если мы возьмем какой-нибудь из этих блоков, любой, и просуммируем в нем цифры, у нас получится не больше 36. Потому что там не больше, чем 4 значищие цифры, которые максимум девятки. Ну и нули, нам не важно как. Вот. То есть в каждом блоке сумма меньше либо равна, чем 36 сумма цифр. Окей, пусть у нас блоков к получилось. К блоков. Рандом местах пишу, но не важно. Вот. Тогда вот здесь. У нас сумма будет больше или равна, чем 1000 к А тут, когда мы как бы, если бы мы все эти блоки заменили просто на суммы, тогда бы у нас сумма была бы меньше либо равна, чем 36к. То есть это просто сумма цифр исходного числа. Да. Она меньше или равна 36к. А сумма блоков, которые получились, больше или равна 1000 к Вот. А теперь что мы будем делать? Давайте идти по блокам и заменять их последовательно на их сумму цифр. То есть вот тут мы, например, за один ход можем взять и просто вот так заменить все на сумму цифр. Вот. И будем смотреть. Вот тут у нас больше равно чем 1000к, тут у нас меньше равно чем 36к. Это значит, что где-то у нас был переход через разряд. Сейчас я это поясню. То есть число стало на, ну, на один знак меньше. или? Как минимум на один знак меньше, оно обязано было стать... Потому что два числа одинаковой длины отличаются не более чем в 10 раз. На самом деле да. меньше, строго меньше, чем в 10 раз. Ну, это очевидно. Если да, мы а умножаем с... на 10, мы дописываем нолик, у нас плюс один. Ну да, а здесь числа, отличающиеся более чем в 10 раз. Почему именно с четырехзначными? Трехзначными не выйдет так. Это, это решение с трехзначным блоком не пройдет сегодня утром, поэтому я бы него думал, не, по, не получится ничего. Окей. А с четырехзначного проходит. Потому что здесь точно разные, они точно разные десятичной да. длины. Ну, тут он может быть больше, чем 4 знака, но нули на конце ничего нам не дают. Вот. И значит, пока мы заменяем эти э, цифры, э, в начале у нас вот эта сумма вот такая, в конце у нас будет вот такая. Значит, в какой-то момент у нас длина уменьшится. Но если мы возьмем предыдущее действие до этого момента, то есть тот блок, который, если мы заменим на сумму цифр, у нас уже будет э, число меньше по длине в итоге в сумме, а если мы его не будем заменять, то все еще такое же по длине. То заметим, что оно будет вот такого вида. 1, 0, огромное количество нулей. И число, которое не больше, чем вот этот блок на конце. Вот. Ну, тут какой-то блок 1, 2, 6. Возможно, и тут еще нули на конце, возможно, будут. Ну, вот я вот. наставил здесь плюсов, чтобы не было ситуации, что здесь был не лишний блок. Вот. А, ну, ладно, Сейчас давай, я объясню, да. это а нормально. Теперь... И, соответственно, когда мы его... Почему? Потому что когда мы его вычтем, у нас должно случиться, вот здесь, э, э, у нас станет 9 там, или 8, и вот этот разряд ну, уничтожится. Для этого у нас вот тут угу. должно быть число, как минимум, как этот блок. 8 тут явно не станет. Окей. Все вот эти вот девятками. Ну, в общем, да, э, суть в том, что почти все здесь будут просто нулями перед последним действием. Вот это вот как бы, это самая ключевая идея. Вот. Потом дело техники, собственно, можешь эту технику довести, а можете каждый из вас может сам довести эту технику дома. Вот. Ну, или можно просто плюсы поставить. На самом деле, так я бы поставил плюсы, будет. потому что здесь нули, да, а здесь мол... то исходные могут быть и не нули. Да. Вот. Поэтому я бы, вот, я бы сделал так: я бы на первом шаге просто ликвидировал все лишние нули, начиная блоки только с мест, где они ноль. И тогда все проходит уже совершенно строго. То есть тогда. Э здесь не больше этого, здесь не, не, не, не, не меньше этого, здесь не больше этого в какой-то момент четырехзначное число перевалило через диджит а тогда действительно вот. то, что было, оно не короче, больше короче, ключевая идея, что разбить все. на блоки и дальше там делать техники надо додумать. Дальше даже совсем просто, потому что там вот это заменяется на сумму там пяти цифр каких-то там не больше 45, все перебрать и все то есть вот. мы, мы свели за два хода к числу, которое, грубо говоря, равно 50 или меньше и все вот, но вот эта вот идея, вот я хочу пояснить, я хочу прокомментировать, это, как Миша правильно заметил, это дискретная непрерывность, Миша сказал, что это да. что-то похожее на непрерывность, это дискретная непрерывность, да, то есть мы как бы малюсенькими шагами в какой-то момент сделаем страшнейшую революцию числа, а именно даже если оно было в 10, в степени 10 и так далее, да -да -да то у него вот все будут нули, кроме нескольких последних, и вот как только мы это сделали, мы задачу решили, но это абсолютно гениальная задача, я просто вообще таких не видал, это по полный финиш. Вот так. Спасибо, Миша!